28 мая 19 года Третий ад сегодня по расчету получился и руна Геба День довольно активный будет, можно сказать, немножечко даже боевой Поскольку в третьем мате очень много подобных рун Будет настрой, решительный настрой на достижение цели И это все будет связано с общением с людьми Настойчивость, уверенность в себе, в своей победе, успехе, все это будет сопутствовать на протяжении всего дня, и эти действия принесут успех, причем это все будет в команде происходить в основном, может быть придется выложиться по полной в некоторых местах, но в этот день олене придется забыть, и чем больше усилий вы приложите, тем больше успех будет вас ожидать. Может быть, не будет легких побед, но заслуженная победа придет непременно. То есть сегодня будете ярким, положительным собой, продемонстрируйте все, на что вы способны и наслаждайтесь каждой минутой этого дня, наслаждайтесь общением. В финансовой сфере тоже довольно удачный день. Здесь будет и предвидение, и верные решения, и мудрые советы какие-то от кого-то. Вы сегодня сможете продать себя или свой товар, или услугу наиболее выгодно, однако это не пассивные продажи, а именно активные общение с людьми сегодня будет на первом месте. Что касается отношений, здесь все замечательно. Ну и конечно же всем желаю прожить этот день максимально продуктивно для себя. Встречаемся с вами в следующем дне, буду рада вашим лайкам и комментариям.